Сегодня мы проводим конференцию, которая называется «ВУК Мир. Как выжить?» о навыках 21 века для молодых людей. На этой конференции собрались участники из регионов Беларуси, которые проходили онлайн-обучение и офлайн-обучение в рамках проекта Soft Skills Creation. В ходе этого проекта различные спикеры ездили в 7 городов Беларуси и рассказывали о самых востребованных навыках публичное выступление, дизайн мышления. Всем участникам тренингов региона было предложено онлайн обучение на специально разработанной платформе. У всех участников есть возможность присоединиться к мастер-классам по публичным выступлениям, по... Тайм-менеджменту. Проект, в рамках которого реализуется сегодняшняя конференция «Вука Мир. Как выжить навыки 21 века», поддерживается инициативой восточного партнерства по поддержке лидеров гражданского общества, которая называется Eastern Partnership Civil Society Fellowship. которые сюда приехали, с кем не пообщаешься, все стремятся к чему-то, и нетворкинг такой хороший, много нового узнаешь, как от спикеров, так и от посетителей. Я чувствовала поддержку организаторов, и это мотивировало мне двигаться дальше. Очень здорово работать в такой атмосфере, когда ты чувствуешь, что э, другим не все равно, и тебя готовы поддержать. Договорились с организаторами «Softical Inspiration» э, скооперироваться и продолжить вести тренинги на эту тему в моем опытном